Как не попасть в бан YouTube? Посмотрите, у YouTube самая мощная аналитика в мире. Он знает про вас все, он поставляет вам самые популярные видео, он помнит про вас все, и пытаться манипулировать Ютубом – это все равно, что бороться с ветряными мельницами. Не пытайтесь играть и использовать какие-то сервисы-накрутки, не пытайтесь спамить вашим видео в другом видео, не пытайтесь размещать ваше видео каких-то сомнительных сервисов и отдавать неким фрилансерам для продвижения вашего видео. Это временный эффект и очень чревато тем, что Ютуб без объяснений причин может забанить ваше видео. Поделитесь историями под этим видео, а если есть вопросы, задавайте их под этим контактом. Пишите, звоните, приходите, дружите и подписывайтесь на канал Видео для бизнеса.